Приветствую, ребята, на канале ролик Game Online. С вами Россия. Мы продолжаем рубрику ⁇ Геймплей, Let's Play ⁇ И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием «Чу ⁇ Чу-Чу Чарли ⁇ Игра вышла 9 декабря этого года, поэтому относительно свежая. В общем, такое приключение по борьбе с монстром тепловоза, точнее, извиняюсь, паровоза-пауком. И мы сейчас с вами его немножко посмотрим. Поиграем. Я думаю, вам должно понравиться. Кстати говоря, что здесь сюжета всего что на три. If anyone can bring this thing down, it's you. It'll be the biggest attraction your city's ever seen. And you can help an old friend. Yes, meet me on the docks at sunset. I hope you're ready for a little monster hunt. Судя по заставке и картинке, ребят, это паровозик, который смог. В общем, Евген или же Юджин подсказывает нам, что нужно быть аккуратным, при этом он это делает с закрытым ртом, но звук от него идет, то есть мы, думаю, так ментально общаемся, но вообще на самом деле на это не стоит обращать внимания. Итак, бегите, чтобы не остать от Юджина В общем, идем в старое депо, где стоит старый паровоз Убитого ранее машиниста, и он нам пригодится В общем, мы здесь по карте будем перемещаться с помощью паровоза Будем сами себе переводить стрелки, которые указывают направление движения нашего паровоза. Ну и, конечно же, будем воевать с Чарльзом, поездом-пауком. Oh, так, показывают нам карту, где сарай. Угу. Понятненько. Так, смотрите, карта такая здесь неплохая по размерам. Здесь где-то вот железнодорожные пути, по которым мы сможем передвигаться на нашем паровозе. Так вот, где-то я, в общем, считал, что, повторюсь, возможно, прохождение где-то 3-4 часа полное. Ну, то есть, совсем немного, но такая игра до разрядки. Побегать, пострелять, поездить на паровозе. Ребята, кстати, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк, дизлайк, нажмите на колокольчик и заходите на Patreon. Так, ключ. Ключ такой, не пропустишь. Ключ от станции. Судя по трейлеру, который идут в стиме, мы наш паровоз сможем. Like так вот, судя по видео, в стиме паровоз сможем улучшать, модернизировать. Вот он наш красавчик желтого цвета. Может побегаем? Здесь что-то есть такое интересное. Может... Машиниста, которого убили, Он что нам оставил? Ни хрена нету. Ну, я должен был проверить. Hey, Отправляемся на наш паровоз. Интересно, это он ржавый или в крови? Наверное, ржавый. Зато с включенным прожектором. Слышно, что-то наподобие пулемета. Так, ваш эпичный поезд. Используйте для быстрого перемещения по острову оружие защиты от ваших врагов, место перерождения. Если что-то пойдет не так, чтобы ознакомиться с предметами в кабине, попробуйте взаимодействовать с ними. Так. Улучшение. Угу. Улучшайте чините поезд с помощью хлама. Хлам можно найти его по кругу или получить. В награду получите улучшение, нажав на него. Значит, у нас есть прочность поезда, скорость, урон и броня. Ну, немного. Так. Пулемет. Огневая платформа. Цельтесь с помощью мыши, стреляйте клавиши действия. Оружие заклинит. Если оно перегреется, боезапас бесконечен, новое оружие можно получить на заданиях. Так, ну прицела я здесь не вижу. А он, походу, не сильно нужен. Ага. Красненькая. Красноватая дула, наверное, нас предупреждает о том, что перегрев неизбежен. Так, а то уже здесь. You Конечно, испытаем. Итак, рычаг в центре двигает поезд вперед, рычаг слева двигает поезд назад, недоступно в обучении, рычаг справа устанавливает поезд. Если выйти из поезда во время движения, он остановится. Ну, как я понимаю, подсвечивают только вперед, поехали. Сразу со старту yeah, Поехали. Чарльз, тебе труба. Вот он. Ух ты. Да валью, О, братуху улетел наш. Обалдеть. <рошу> Блин, он убил нашего хориша. <рошу> мне кажется. Надо вернуться. Ну, это, я думаю, так было задумано. Блин, я его проехал. Блин, извини, дружище не хотел. На такой печальной ноте закончилось приключение Юджина или Евгеши нами. Ну, почему общем, он хотим с вами поохотиться. начали звону Ну такой, кстати, нормальный такой паровоз-паук. Кстати, краска. Жалко, что за цвет поменять паровозика. Ладно, поехали. Ага, мы в реальном времени едем, да? Да. Так, стрелка. Незнакомый НПЦ, дополнительное задание, дополнительное, основное задание с оружием. Давайте сюда, сюда сначала заедем. Так, ну, это же стрелка, как я понимаю, да? Давайте тогда перед ней где-то встанем, чтобы я ее не проехал. Можно выйти на палубу. Вот еще мне в этой игре лично не хватает. Еще бы какой-то бы пистолет с тобой. Так, 200 метров до стрелки. А мы можем отсюда рычаг нажать? Можем. Хорошо. А, я даже могу в кабину не заходить. Так, эти значки обозначают приближающийся разъезд. Подсвеченная стрелка указывает направление движения. Станите поезд и потяните за рычаг на путях, чтобы изменить направление движения хорошо еще немножко можно подъехать так она сейчас стрелка налево идет нам надо направо давим Ну да, нам надо направо топ-топ-топ что -то так долго тормозить надо немножко назад чуть-чуть чуть-чуть назад Все. думаю хватит переключили по идее ну прикольно же что только вот у нас я вижу наверное не полная жизнь нашего паровоза ну да 74 процента но я думаю это все идет как как обучение поэтому Я думаю, можно держать бесконечно, он будет быть. Так, ну, Чарльза нету. Так мы ну, подъезжаем. Можно тормозить, наверное. Сильно у него тормозной путь длинный, а? Смотрите, как почти на противдорожке встал. Ну чуть-чуть. В right just... Понятно. В общем, подняться к ней на балкон, забрать хлам, который нам пригодится. Для улучшения нашего ага, нельзя, провоза, ремонта, улучшения. Ничего нету. Ну, так, на всякий случай, гляну. Вот их да. 9 штук надо набрать. 6. А, вот они. Это легко. Теперь, когда у тебя есть ресурс, возвращайтесь в поезд. Пора кое-что улучшить. Чтобы открыть меню улучшений, заглядите в чертежи в кабине машиниста.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 эти звуки. Конечно, надеюсь, он интересен. Может так напасть не на путях? Наверное, по идее, может. Пока, подруга. Я тебя запомнил. Вот что у нас с ружьем, а у меня нет ружья. Компания Чарльза. Так. Кто тут у нас? Незнакомый НПЦ. Давайте еще, короче, в общем, пару заданий выполним и, мы, наверное, на этом будем заканчивать. Вообще так игра прикольненькая. Так, можно покататься, пострелять, побегать. Не напрягающая такая. В принципе, я уже больше склоняюсь к тому, что действительно, наверное, здесь геймплея не сильно много. Тут ничего такого замудренного нету. Ну ладно, немножко не доехал. Проехал. Ну. Идеально не получится. О, хлам. Смотри, я знаю, что ты должен быть то но ты не можешь уважение, себя полезным. Один из После несколько часов, я не новое задание у нас да хлам отмычки пара отмычек с помощью них можно скрывать сундуки где сундук ага. недалеко Хлам. а тут есть тоже я так понимаю нам пригодится поэтому будем брать понятно здесь короче надо просто попадать блин а из самого начала начинается я это страсть не люблю, такую хрень. У меня уже реакция заторможенная. Я думаю, будут такие ребята, которые с первого раза попадут все подряд. Но это не я. Так, что тут? Нарисованы пауки. Три типочка каких-то. Да, сейчас посмотрю. Копьями. Очень старая каменная табличка со странными письменами. Так, что тут еще? Может, можно полазить? Это хлам какой-нибудь есть? Нет? Тут ничего нету? А, блин, сюда даже запрыгнуть нельзя. О! Видите? Я что же думал? Не может быть на свалке, нету хлама никакого. А тут в этих палаточках есть. И здесь есть. Мы удачно зашли. That's <реклама> нормально, мы до этого там хлама у тебя поискали. Так, надо что-то улучшить обязательно. Так, кто у нас еще осталось? Это задание висит. Ого, у нас 41 единица. Тут сколько нужно? 2-3, 2-3. Так, давайте починим на 100%. Скорость броня. Теперь 3-5 надо. Ну, мы можем себе позволить. Вот. Тут уже у нас на 2 останется. Давайте, наверное, урон и броню. Скорость. Скорость. Если мы будем хорошо бронированы, и хорошо будем насыпать, ну нахер нам-то скорость. Так. Это совсем недалеко. Основное задание не задание с оружием. Давайте на задание с оружием поедем, а потом уже... Смотрим, что там за задание. Может там оружие дадут, чтобы мы не с пустыми руками ходили. Не понял? Что такое? А мы едем. Мне показалось, что... не мы не едем, а? Что случилось? Я ж не тормозил. Пока он встанет. О, хлам. Так, мужик, подожди. Прежде чем тебе помогать, ревизия по поводу хлама. Инспектор Rossi. I made a little flamethrower as an addition to my spider train home defense plan, but as you can see, that is slightly uh, backfired. Nearly в in that тестировал. as I was testing it. Shoot dang. I would love to save the shed, If an, uh, У нас будет огнемет Это радует Что нужно сделать Стараюсь сохранить Ну, тут все понятно, я думаю если потушить, хлам. Это, наверное, это бочка, да? Ну да. Вечивается. Хлам. И еще. Блин, ну по идее все. По идее, тут больше хлама нету. Интересно, это всегда ночь, наверное, всегда, чтобы было так угрюменько. А, -а, а, установить в поезде, это оружие на поезде будет. Блин, печальненько, я думал это у нас будет оружие. Так, Ну, я имею в руках, что тут, о, хлам больше ничего нет ну, сарай в принципе целый остался так что ему встраиваться не надо тут ничего нету не ну он нафиг как-то знаете на поезде как-то спокойней. но ну, мне кажется к этому Чарльзу то что он будет выскакивать наверное где-то в резках появляться в разных местах а так мне кажется спустя какое-то время прохождения то он уже становится не страшным то он и сейчас не страшно напросто. простоо угу. урон такой дальность замедление скорострельность угу. и сразу этот то есть это получается мы замедляем а этим наваливаем Да Едем на основное задание. Всего лишь 100 метров назад. Уже можно тормозить. Смотрите, оп. Идеально. У меня просто талант. Сразу вижу Хлам. The monster hunter has arrived, I see. This is no ordinary hunt, mind you. We've already tried fighting Charles, but he retreats into the wilderness. We believe there may be a way to get Charles to commit to a mortal battle, however. Dispersed around the island are three eggs, locked in the island's three primary mines. Our theory is that putting these eggs in the temple at the center of the island will provoke Charles into a fight to the death. Unfortunately, the mining company owner, Warren Charles III, has placed armed guards inside each mine to protect the eggs. There's an egg in the mine just down the rail. Here's the key to the mine. I've marked the entrance on your map. Угу. В общем, по истории, значит, для того, чтобы вызвать этого паука Чарльза на бой до конца, нам нужно в шахтах, которые раскиданы на острове, найти три яйца специальных, потом разместить их в храме по центру, в каком-то, короче, храме, который находится в центре острова, и тогда мы сможем призвать его на смертный бой и будем биться с ними до последнего. Хозяин шахты всех этих шахт, которые на острове, пораставлял вооруженную охрану для того, чтобы охранять эти яйца. Сейчас поедем, посмотрим, что там за охрана. Но я так думаю, что с охраной драться нельзя будет, потому что наш в шахте находится. Мы же их на паровоз не выманим. Наверное, придется просто скрываться от них. Арана где метров за 70 надо Ставить тормоз Угу Вон и шахта Так Сначала пойдем посмотрим, что здесь справа Меня интересует хлам, хлам, хлам, хлам Вижу Записка. Южная шахта, рапорт, неделя первая. Работы движется бодро, мы даже обнаружили признаки богатой жилы. Инструменты добротные, и мы почти закончили делать укрытие. Мы здесь совсем недавно, но уже начали осваиваться. Вырабатывать ритм и расписание работ. Такие будут шахтеры, наверное, жили. Так как времянка не Точнее, их времянка, Я извиняюсь, ребята. Да неправильно этот... Тут ничего нема. Ну, чуть не пропустил. А здесь. Такое ощущение, что будто по траве кто-то идет за мной. Кирка. Кто-то дождь еще так капает. Или все-таки все кто-то идет? Нет, никто не идет, хорошо. Так, а вот, вот в шахту. Открываем его, вагонетка. Срочное донесение господину Уоррену. При разработке самой, самого дальней штольни за проломленной стенкой мы обнаружили большую пещеру. Тут творится что-то странное, но мы ничего не понимаем. Мы просим господина Уоррена прибыть на южную шахту как можно скорее, чтобы определить наши дальнейшие действия. Юджин, горный мастер. А, Юджин, который... Дружочек наш, который погиб. Незаметность. Выглядывайте, чтобы шпионить за врагами. Ага, понятно. Где враги? Тут тупик вообще. О, дуг. Блин, опять эта хрень. Я думала, она уже закончится, больше не будет попадаться мне. Можно было бы с первого круга это все делать, но, блин. О. Банк зеленой краской. Использую чтобы прекратить поезд. Отлично. Только об этом говорили. Какие-то такие испарения, слизь какая-то или это вода нездоровая хрень, короче. Туда можно спрыгнуть. Ну пока коридор идет сюда. О. О! О! Ты, Блядь, ты? Ты чего, блин? Яйцо. Хватай Хватайцо, беги, беги, беги, беги. Он где-то за мной, наверное, да? Ни хрена себе. Пошел нахер. Главное жить по принципу бери, бери беги, хватай. Хватай, беги. Так, выход там, наверное. Нищи ну, ты, что ты мне сделаешь? Пес смердячий. Как его за. Мансил. Все. Еще и хлам на обратном пути подберу. И еще вот так. Пафа. Все, это мы задание выполнили, блин, нам бы вернуться. Потому что мы вот тут пропустили дополнительное задание остановка поехали назад О, а тем временем в зелененький его перекрасим О, а это уже я считаю так пободрее будет затюнинговали нашу тачку так сказать Че он там не выбежал с нами разбираться и гол Это звуки непонятно странные мы за пулемет сядем на так я могу вообще крутиться даже вот вообще как угодно могу крутиться мы сейчас возле этой халабуды встанем Вот так вот за этой халабуды встанем. Мы, наверное, на этом закончим наше прохождение. Наш такой небольшой краткий обзор. Кстати, мне нравится, мы покрасили в зеленый и ржавчина пропала. Вот что значит свежая краска и покрашена с душой, с сознанием дела. Ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Опять же повторюсь. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы смотрите видео. А вы лучше. Почти. Всем пока и до скорых встреч!